Невероятно. Выглянула на балкон и увидела вот такое вот такое облачное небо. Небо все в облаках, а над деревьями словно линии горизонта. Часть. Как бы ее кто-то ровно-ровно отрезал. Я смотрю и удивляюсь. Я такого еще не видела. Да. Сегодня воскресенье. Воскресенье. Воскресенье. 4 сентября уже. Нет. Сегодня уже пятое. Невероятно, как быстро летит время. Просто невероятно. Посмотрите, вот если я развернула таким образом телефон, то нигде нет. Совершенно нет нигде никаких неровностей, но разве самые малые. Солнце у нас поднялось, то есть оно опустилось уже немного над горизонтом, а сами облака, они словно какие-то ватные. Да? И эта линия горизонта, то есть раздел неба, идет направо, там дальше уже более серые такие цвета Но ее все равно можно увидеть. Она просматривается. А там дальше за дюнами. Здесь канал у нас подходит. А там дальше за дюнами. Там мальтисты. Но... Да. Поворачиваюсь потихонечку. Празительно. Птиц совершенно не слышно. Абсолютно. Даже галки тут не летают. То есть, когда я выбрасываю кусочки хлеба, я их выбрасываю с балкона налево. Они срываются невероятно откуда-то из парка, из деревьев. Появляются. Вот она, ага. посмотрите, какая сила. Да. Столько разного в природе. Столько необычного она ну, а на небе выше начинается как-то рассасываться. И я вижу синее небо. Такое я видела только в Испании. Но у нас одно такое прозрачное. Такое, как бы, с намеком на близкую зиму. Воздух тоже такой. Прозрачно, прохладно. Сегодня плюс 12. Плюс 12 градусов. Лето закончилось. Всем хочется пожелать добра. Но ничего нового сказать. Абсолютно нечего. Все идет как шло. Да. Ах, ребята, друзья, читатели. Всем доброго воскресного дня. Еще раз обращаю внимание на эту необыкновенную сегодняшнюю облачность. Надо же. Почему это такая передняя? Все. Пока.